Привет, молодые люди, я Шок Компания Dell организовала крутой шоу-матч, где я играл против CSGO стримеров И это получился такой вот турнир Весь турнир делится на три игры CSGO, Valorant и Rainbow Six Да, мне придется сыграть в Valorant И общий призовой это полмиллиона рублей И вчера я играл CSGO И какие у нас там были результаты, против каких стримеров мы играли кого выиграли Вы сейчас увидите Противники интересные Наша команда тоже Ну и плюс, карты разнообразные И я неплохо играл, поэтому это абсолютно интересный ролик Я с полной уверенностью это могу сказать Ну а мы приступаем к просмотру этого ролика Приятного просмотра И не забудь поставить лайк Погнали Ребят, начинается, если что, турнир Играем Бу-1 против стримера Тренис Эта группа, нам нужно выиграть вроде две игры, чтобы выйти из группы Будет сложно, я думаю, но интересно в любом случае Я постараюсь отыгрывать очень сильно Андер, Андер, Андер, ты гон Я двое, двое, двое Нормально, нормально Убил Молодцы Ого Убил Все, лазик у ладера, Молодцы. Убил. А, да ладно. Черт. я хорош я на, я все время сидел ставлю 2 возьму, кого-то бил шорт а, вас лос, Все, я тикет, тикет Тикет живой, живой? Да, живой? убил Блин. На, а господи Алексея, моя скамейка хул Зиг-зиг-зиг-зиг Что это, блядь? Okay. Ооо, ГГМ, ГГМ Да, ГГМ ГГ, пацаны Хорошо Сайд, сайд, сайд, право, упор сайд Сайд Сайд Шорт, можете дефать Сядь Убил Нет Ах, напусти Фонтаном, кажется Двое на фонтане Ребра слева. Я шорт, шорт чел. Молодцы. Ломкотник, КТ бежит на ноги. Молодцы, Пушев очень хорошо сыграл. Взял очень а хорошо. Да, да, Убил. Убили. Время. ковры по-моему больших-больших может быть Яйца. она не поставилась что убил шорт один Хорош, Леха! один на Убил, а, Бойдер. Убил. Хорошая лайт, У них как? Масса. Масса. Бегай, ребят Прямо сейчас мы на сайте GGDrop и я открою новые кейсы осенним. Давайте откроем три штуки, откроем ПРСФ и прокрутим барабан. Мне выпал случайно скин. Это Мак-10 неоновый гонщик. Он стоит 1200 рублей. Если что, вы можете ввести секретный код, который называется обзор и крутите барабан еще раз. Не падает дополнительный спин и мы крутим в третий раз барабанов. О, буква П. Это последняя буква. Мне дали супер бонус 2914 рублей. Ну и самое интересное, это награда, которую добавили на ДжДроп. Нажимаете подарки, ну и одна из самых последних фишек которая вышел на джидропе, это подарки. Нажимаете, если вы депозитили после 18 сентября, вся сумма суммируется, и вы можете открыть тот кейс, на котором вы депозитили. Вот, у меня доступно 20 тысяч рублей. Мне выпал коллаж тайная. Я нажимаю еще раз, мне выпало 45 токенов. Ссылочку на джидроп я оставлю в описании, ну и на секретный код тоже. Поэтому можете использовать. Все, уже рейди, и пистолетка сейчас будет на ваших экранах. Тим да, Сеня, тем, за атаку, меня. шок, за защиту. Ну, на дасте, как мне кажется, все-таки атака... Более интересно, выглядит, вы можете ворваться. PRH, типичный. А, машина, машина! иц исайд! Машина, и Нож, давай! Ай, нормально. Начинается выход на лонг. Здесь открытие от шнапи да, от и. Прикольный такой фраг по флюку, но на боли его не хватило. Ай, мидл, мидл, мидл двое. Черт. Попадание. Бонзер отправляет шнайпе на небеса. И главное, чтобы Делайф, после шоком, сейчас сделали хотя бы... Потыкали или вот... Потыкали. Потыкали, Потыкали скаутом, <с да. 1-2. Живи. Молодец. 2-2, временный паритет. Ну, дробовик и заставить его понервничать. Здесь флешка хорошая залетает. Миками будет проходить проверку на прочность. И он ее не проходит. Сеня? Очень не знаю. Да. Молодцы. Сразу берут карту под свой контроль. Да. Убил одного. Браво. Хороший. Бомба упала. Найс. Nice. В лице обороны команды я Есть первое убийство для импуша, тут э, стэк, а <ruld> причем клин-клин, вышибают. Подобрал здесь стэк и спокойно, ты, знаешь, издевательски, элегантностью, спокойствием разобрался с двумя оппонентами. 7-2, 5 раундов преимущества. <с percentage> а, yeah yeah. Да. Да, да. Да, конечно, развитием событий в этом раунде под номером 10. Ак имел другой план. Феррари вырубает капитана команды обороны. Шор сейчас подходит. Открывается на сайт. Коробка сейчас вышел. У вас красный. Перед. Забей, блядь. чувак, забей, чувак, я в него. Это отмена. Атака захлебнулась, второго темпа здесь не будет и все. На ключах, Но нам падает, к сожалению. Целью. Ладно, Молодой. Я белый. Молодцы. ой, блин, ножик. Пойдем, пойдем, пойдем. за, один в четыре. Что ему делать? с Успом? Да ничего. Удалось ему сделать один минус, но это и так хорошо в его ситуации. Просто б. Туннель у Один нафиг, да? Побил Три байбы. Блоу, ань. Ну это пока в одну калитку взял, но... Два лон, два Еще, еще один. И самое главное. Не дать поставить бомбу! Феррари! Феррари сбривает оппонента. И раунд нужно выиграть просто не умерев. И Феррари это делает. И еще забирает шнап. Ого! Все... Мидл трое. Шорт и двое сити. 20 Да, 20 Точно. 4-1. Найс СККК. А, у меня. Кто это мне сделала это откуда это ты так шнаф ты откуда вообще э, боюсь я не буду тебя убивать <laughs> это это так круто это так подло so... ну ладно какой счет у Сини как же ты сейчас пожалеешь, Пушка? Пуша, где ты! Я не могу. Не трогай, не трогай, брат. Не трогай друг друга, по мужски. Ну, не понимаю, что делать. О, убил. Он в будке, уходит. Ай! Убил Хат, Хат живой Давай. Уже Зиг. Ставлю. Найс, На будке прям и флэш была говнина полная вообще не может пойти улица живой плохо кто он да вот мы прошел сайт молодцы Ч ⁇ вышел реально? че так раз? Куда, По девяткой завис говорят, по девяткой завис говорят, можете резать. Реж, реж, реж, давай быстрее. Он сейчас летит. Я не хочу, я не люблю резать. Ну а пока у нас финал начинается. Тим импала против Тим шок. Вы поняли, да, что я делаю? Я на Зиг планчу. Вы под выходите, под смоки, под все, занимайте Б. Я бомбу ставлю на Зиг. А, боже, сори. Кателас. Фак, ладно. Тим Пала забирают первый пистолет. Ай, ты... и пал снизу. Последний. Ух ты, ты неплохо, с дво... двойку забрал, сдигла и, ну, но... вроде все неплохо для нее. Да, Спорт но и бомба лежит, и он не ждет, нужно попадать. Шнапиш, шнапишная. В очередной раз очередной форс раунд уходит копилку да ну, очень неплохо они, они играют есть шорт убил двоих молодцы убил короче я понял мидл мидл есть а трое трое сейчас готовься Первое. и сейчас будет еще два пораньше было от импалы но сейчас. И кошки, сейчас мышки Ринкл и задумал. шок разворачиваются. Ринкл! Услышал, паучье чутье, человек-паук. Итак, Ринкл делает еще один минус, но каким-то чудом выж... выживает. Ну. И таким же чудом умирает да. будет находиться игрок атаки. Открытие, убийство. 4-4. Там же. Вдоль Отлично. Последний раунд первой половины? последний раунд первой половины. Ну вот, когда ты просто сидишь, смотришь прицел, Миками выключает с дигла Амели. Амели как не увидел! Ой-ой-ой-ой-ой, ну этот раунд начинается очень, очень плохо для Тима Импалы, но бомбу можно ставить. Найс. А вот, 9-6-7. хорошо, рабочий счет, чуваки, давайте, мы сейчас вернемся. Но выпрыгнуть-то выпрыгнул, а вот сделать враг, сумел да Пусть как я все хорошо ставлю дфу на с ой джангл 810 ну закинули так закинули middle 2 потому тобой, дорога хорошо. очень много эмоций подарил нам Вест, а шок остается опять. Один в четыре, раунд за раундом. Импала. Забирает шока и 14-8. Есть, есть очень много, очень много мидл. Мидл вышли. Хорош, <H adventources> хорош, чем Бил Бил бомбу. Дошел. Бил яму. Бил яму. Еще да вышел. Дефолт. <laughs> normal, I'm Go to kill Успокойтесь, okay. мы играем в турнир стримеров, у них про команда, у них типа играют квалы, играют дремхаки, они тренируются вместе каждый день. Мы зашли просто, давай ладно, писал Го играть, Да, мы собрали состав там за час. Мы собрали за час. Да, если что, у нас этот состав был. У нас был закреплен состав в 13.00. Турнир начался в 14. Поэтому то, что мы сделали до второго места, когда дошли, это вообще шок. Всем большое спасибо за игру. Всем большое спасибо за просмотр этого ролика.